Так вот ходишь и смотришь. Слышите глухой звук. Это значит вполне вероятнее всего корень дерева. Тоже, тоже глухой а вот это вот слышите это звук камня вот тоже скрежет ну, песочек Слышно, да? Песок. Вот это камень. Это дерево. Еще раз. Камень и песок. Ну, конечно, корни. Тут, видите, стволы стоят, корни. Вот камень. Ну, попробуем тут покопать. Ну, вот мелкие кристаллики. О. Вот и кварчик. Сейчас пока выключусь, тут одной рукой неудобно копать. Где-то так надо Да, то тут вот, вот. мелочь такая. Камень, камень, ножницы, бумага. Так корень. Вот. Песочек, песочек камень продолжим ну, вот, слышите жило то идет конечно Жила идет но чем чреват поиск на болоте видите вода проступает уже вода водичка мы жили а вода вон видите пошла это что значит значит летом хрен возьмешь только экскаватором быстренько раз зимой надо Может и не жила, но с вероятностью процентов 90. Это она. Вон, видите, какая какое месиво пошло? Какая грязь. Эх, хотелось вот этот камешек достать. Уж определиться. Вот и не набралось. Попробуем. Ну вот достал, видите, какой он красивый. Красиво грязный. Вон там. Камешки. за топором идти пару камешков вытащил ну, вот смотри что там еще видите сок. Ага. Может быть я несколько промазал. Нет, вот камень в этой стороне. Да, и здесь. Вот, конечно, жила здесь. Ну как? работать. Сверху. вот он уже несколько оголился я далек от того, что тут минерализация потому что минерализация, как правило внизу, в келевой части в полости хотя может быть и вдоль всей жилы было у меня на хрустальной горке. Интересные моменты. Ну вот уже край. Край есть. Ничего не видно тут. Никакого. никакой минерализации хрена не видно можно было и не копаться Ну вот как и предполагалось, ничего тут интересного нет. Видите, никакой минерализации. Ничего. Ага, ну, вот тут вот немного. Вот как этот камень лежал. Вот эта сторона где-то соприкасалась. Вот там и нужно вытаскивать. вытащил на халяву уже ничего здесь не получается да. ну вот в другом месте выпил еще но ничего не оказалось интересного. Конечно, видно, что вот кварц, видите, вот он шестоватый такой идет, он там он блестит мелко, минерализация. То есть, конечно, что-то есть, но болото есть болото. Или экскаватором откачивать потом, или зимой толбить лед. Вот эта фантомная. Вот жилоб так идет. И она же сюда идет вот на эту сторону. Вот только что я там копал. Метров сорок тут. Так что это. экскаватором и вперед как бывает неожиданно выдался день не полный но Ой. да после дождей как сыра стало ну, вот решил посмотреть просто отвести душу порыться отдохнуть Вау. Вот это ломанулось, так ломанулось. Такая машина взлетела. Гальки, наверное, собирала тут. Все птицы осени начинают. Фух. Вон еще одна. Ни хрена себе тут.